Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, снова я с вами. Я руководитель компании Мастер Продаж. Наша компания предоставляет практическое обучение для сотрудников, которые занимаются продажами. Курсы, тренинги по продажам. И сейчас у меня небольшой совет для тех, которые делают холодные звонки или ищут клиентов с помощью телефона, то есть по телефону. Есть один фактор, который очень часто продавцы да, и руководители не учитывают в тот момент, когда занимаются поиском по телефону. А этот фактор называется эмоциональное состояние или настроение. Эмоциональное состояние или настроение напрямую влияет на результаты в холодных звонках. Люди с нехорошим, то есть ну, не с хорошим настроением, они не способны добиваться результатов только из-за того, что быстро расстраиваться из-за отказов клиентов. А в холодных звонках, то есть в поиске клиентов, чаще бывают отказы, чем согласие. Поэтому как же поднять настроение сотрудникам или как вам, как продавцам, поднять свое настроение, об этом это видео. Мы проводили тестирование многих сотрудников, которые занимаются продажами в Республике Молдова. И выявился главный фактор, что самым главным качеством лучших продавцов, которые показывали высокие результаты, это живость в общении и высокая уверенность в себе, в продукте, который продают, а также в компании. И, конечно же, настроение в живости, в общении очень важный фактор. Итак. Как поднять себе настроение для того, чтобы эмоциональный тон, как говорится, был высокий? Кстати, об этом у нас есть специальное видео у нас на канале, посмотрите обязательно. Видео называется «Шкала эмоциональных тонов для продавцов» и да, и для руководителей очень поможет вам. Итак, как поднять настроение? Во-первых, нужно выйти в места, где очень много свободного пространства. Конечно, перед тем, как выйти в эти места, я рекомендую просто почитать несколько анекдотиков, посмотреть несколько веселых видео, и я не исключаю факт, что это вам быстро поможет. Если это вам не поможет, то я, конечно, рекомендую в первую очередь выйти, найти много-много свободного пространства, там, где озера, там, где поля, или там, где не знаю, высотное здание на крыше высотного здания, и гуляя, разглядывать далеко стоящие предметы. Как только вы будете гулять, гулять, гулять, до момента, для каждого по-разному, здесь нельзя сказать, что есть какое-то определенное время, вы дойдете до момента, когда почувствуете вот такую ли усталость, вот такая усталость может быть присутствовать, Как только вы дошли до этого момента, значит, после него еще нужно немного прогуляться, пока не почувствуете бодрость. То есть, если вы почувствуете усталость, это не значит, что нужно сразу пойти э, идти работать. Как только вы почувствуете бодрость, вы точно сможете продавать, вы точно сможете уже иметь хорошее настроение, и вы точно сможете уже добиваться лучших результатов. Самое главное в холодных звонках – это не и расстраиваться. Люди разные. Клиентам, которые вы звоните, э, ну не всегда хорошо, не всегда приятно слышать э, ваш звонок или э, э, вашу продажу. Поэтому э, не расстраивайтесь в холодных звонках. Это такая штука, где очень много надо повторять, повторять, повторять, повторять, повторять и много-много не расстраиваться. У меня была одна знакомая девочка, которая звонила, звонила, звонила, звонила и где-то неделю она не могла добиться, потому что у нее был такой уникальный продукт и стоил он не 5 копеек. И э, где-то неделю она звонила. И в конце недели у нее выстрел клиент, ну, вот, дал согласие клиент по звонку. На встречу и далее продажа осуществилась, конечно, очень быстро. И что очень интересно, что она настолько много звонила и не расстраивалась, что в конце концов получила согласие. Вот, и она продала, и, кстати, эта продажа закрыла ее зарплату буквально несколько месяцев вперед, то есть доход от этой продажи. И у меня, вы знаете, у меня есть ребенок. И я вот замечал за ним очень интересный фактор, который влияет именно на продажу. В первую очередь, конечно, настроение хорошее у него, это точно. Вот. А есть интересный фактор, который… Вот история есть такая маленькая о том, как же он смог добиться того, чего хотел от нас, как родителей. Знаете, как это было? Он хотел такую маленькую, есть такая приставка, PSP называется, Sony Playstation. То есть игра такая в виде телефона, и он ее очень хотел, когда пошел в школу. Что произошло далее? Он к нам подходит как родителям, мы знаем, что ну, и компьютерные игры, да и приставки не совсем хорошо влияют на детей, и мы какое-то время ему отказывали. Отказывали под разными предлогами, конечно, не говорили нет, но отказывали. Вот. И знаете, как происходило? Он два 3 раза в день подходил ко мне или к моей жене и говорил, купи мне PSP, купи мне PSP. Понимаете? И не расстраивался, когда мы отказывали. Еще раз подходил, еще раз подходил. И это длилось год. И вдруг через какое-то время приезжает моя дочка из-за границы, и, ну, с обучением мы сели отпраздновать этот приезд. Мы сели, начали общаться все вместе. И... Он подходит к ней, говорит, Лаура зовут мою дочку, говорит, Лаура, купи мне PSP. Она говорит, а сколько стоит? Ну, он говорит там какую-то сумму. Она говорит, она подсчитывает, что-то, что-то думает, говорит, хорошо, куплю. Представляете, он целый год бился, бился, бился, бился, бился и добился, и он получил то, что хотел. Теперь она у него есть. Вот, поэтому это можно сравнить легко с продавцами, не расстраивайтесь, отказы могут быть, это существует в продажах, без отказов никак, без барьеров вообще неинтересно, бейтесь и добейтесь, добейтесь всегда результата. Я вам желаю хорошего настроения в продажах, я желаю хорошего настроения в жизни, я хочу, чтобы рядом с вами были всегда люди, которые вам помогают в жизни, приносят вам хорошее настроение. Играйте с своими детьми, играйте с своими племянниками, вообще с кем-либо играйте. Игра, она очень поднимает настроение. Желаю еще раз хорошего настроения и до следующих встреч. Ставьте лайки тут, звоните в, на, на нашу, в нашу компанию на сайте masterprodage.md, вы всегда найдете наши контакты. Еще раз с вами Вячеслав Богданов, до встречи, до свидания.